Приветствую всех яркожителей, с вами Елена Дегурова, Академия отношений. И вы знаете, иногда ко мне поступают очень интересные вопросы, на которые хочется не просто ответить лично, письменно, но и записать некое аудио-видео, ответ для того, чтобы вы немножечко раскрыли и в себе то, что хочется раскрыть для человека, задающего этот вопрос. Потому что очень часто вы отправляете вопросы, конечно, разные, но суть в этих вопросах бывает одинаковая. И здесь нет зависимости от возраста, от пола, от, я не знаю, там вероисповедания и так далее, и так далее. И вот мне поступил вопрос, который я хотела бы зачитать сразу скажу что это моя студентка ей 16 лет это школьница она у меня занимается ой, если я не ошибаюсь наверное около года и она проходила один из тренингов тренинг коля маля где я давала такие творческие достаточно техники которые помогают человека человеку в исполнении его желаний но опять таки это не техники из магии волшебной палочки это техники которые помогают помогают, ну, немножечко иначе подойти, да, убрать, скорее, скорее трансформировать препятствия на пути к желанию. Это небольшая вводная, которую я хотела бы ввести, а сейчас вопрос. Привет, Леночка, это Вика. Хотела спросить, как применить технику каля-маля на новый телефон? Сегодня я поймала себя на мысли, что мне очень нравится делать макияж. Я прям кайф сильнейший от этого ловлю. Прям мое-мое. Хочу заниматься этим профессионально. Понимаю, что для профессионального макияжа нужна профессиональная косметика. Она требует вложений. Устроилась на работу в колл-центр, но понимаю, что денег, которые я там зарабатываю, мне не хватит. Макияж, техники макияжа изучаю и практикую давно на бесплатной платформе YouTube. Практикую на себе, на сестре, но это не то, понимаю, что нужно идти дальше. И телефон необходим, и макияж. Как открыть все источники получения дохода на мое желание, как правильно отправить желание во вселенную. И, так ладно второй вопрос я не буду читать мы остановимся на этом вопросе вот посмотрите когда мы вот по большому счету сейчас был запрос в этом вопросе запрос как бы во вселенную да то есть человек хочет телефон и тут же пишет про макияж как она кайфует как она растворяется как ей нравится этим заниматься вот смотрите очень важно понять и то, что я даю на полном три. Тренинги исполнения желаний, опять-таки это тренинг не про практики рукомашества и многодрыжества, а про осознанное осознанный подход к желаниям и в общем то это идеология счастливой жизни для того чтобы наши желания исполнялись необходимо легко без магии без вот этих вот поисков каких-то там сторонних инструментов без без всего чтобы вы захотели, и вот так вот это исполнялось. Для этого необходимо, чтобы ваши желания соответствовали э, ценностям души и ценностям личности. Чтобы они э, были осознанны. Вот в данном запросе, который э, написала Викуля, «Спасибо тебе огромное за твой вопрос, моя родная, потому что через твой вопрос я сейчас отвечу э, тысячам людей, а может быть и больше». Вот смотрите, я хочу телефон, вот телефон, машина, квартира, дача, в придачу, Все это, это не наше желание, услышьте, пожалуйста, это не желание. Я бы даже сказала больше, все эти материальные составляющие, можно сказать, что это оценка нам за исполнение наших настоящих желаний. Опять-таки, почему и каким образом это все раскрывается на достаточно длительном, большом, глубоком курсе исполнения желаний, полный курс. Здесь я кратко хочу сказать. Вот в данном аспекте желание души и желание личности – это заниматься макияжем, это развиваться в этом направлении. То есть Викульчка Солнышко, мои родные, все, в принципе, девушки, наши прекрасные мужчины – Запомните, пожалуйста, вот когда вы занимаетесь делом, от которого вас прет, от которого вы кайфуете, да, вот как Викуля пишет, я прям ловлю себе, я, я, я прям кайф сильнейший от этого ловлю, прям мое-мое, вот это твое желание, моя родная. Вот на данный момент может быть у тебя поменяется что-то, может быть ты найдешь другую профессию, но вот в данный момент времени это твое предназначение, это твоя миссия раскрывать себя в этом и делать это так, как ты можешь, ведь сейчас мы живем в век когда возможно все, можно записывать видео, как ты учишься делать макияж, ты же, да, ты не профессионал, люди могут сказать, что как так, я могу сейчас записывать видео, я же не профессионал в макияже, не надо быть профессионалом, веди свой канал о том, как ты учишься, о том, что ты узнаешь, Ставь себе цели, Пройти какой-то, может быть, даже бесплатный пока курс и веди дневник об этом. У тебя появятся свои читатели. Делай, приглашай девчонок, одноклассниц, соседок, давай объявление модели на макияж оплата только за материал чтобы это не было совсем бесплатно и кстати подружки сестры мамы родственники тоже какой-то энергообмен может быть не финансовый но какой-то энергообмен должен быть и на этом ты начнешь испытывать состояние потока состояние кайфа состояние счастья вот это и будет состояние яркожителя, когда ты будешь им наполнена и тогда когда милые мои вы находитесь в этом состоянии Состоянии, кайфа, драйва, счастья, у вас исполняются ваши желания. Но тогда вам уже не надо сидеть и зудеть, читать аффирмации, делать какие-то практики. Оно происходит само собой. И в этом состоянии потока вы можете сказать, справедливо сказать, что как это так, вот захочу самолет и будет самолет, захочу яхту и будет яхта. Да, мои родные, но очень важный момент, когда вы выходите в состояние осознанности, вот не духовненькой вот этой осознанности, Осознанности, когда вы лежите в медитациях, это не про осознанность, простите меня, родные и коллеги а гуру, это не осознанность, это убегание от реальности. А настоящая осознанность, она совершенно иная, она о том, что вы осознаете, что вы делаете, зачем вы делаете, какой результат вы хотите получить, к какому результату вы хотите прийти, и вы делаете это из состояния кайфа. А когда ты находишься в этом состоянии потока, то, в принципе, у тебя возможно все. Элементарный пример там у дочки... Она хотела iPhone, новый iPhone, и получилось так, что у нее была группа раскрученная в Instagram, которую она не хотела больше продвигать. Она ушла в тему тоже красоты. И у нее эта группа Instagram, где было около 9, по-моему, тысяч подписчиков, просто тема ее сейчас больше не интересует. И у нее девочка попросила эту группу, а, а Настя отдала, а вдар она ей подарила восьмой iPhone. То есть, понимаешь, и, и это все произошло почему? Потому что она не предавала себя, она не цеплялась за материальное, за эту группу, которую она создавала, ну, в общем-то, в течение, а, там, ну, нескольких месяцев, около года. Она ее просто оставила, она ее просто, в принципе, подарила этой девочке которой нужна в данный момент эта группа с этой тематикой. И она занялась тем, что нравится ей. Она кайфует от того, чем она занимается. И вот в этом состоянии потока ей подарили iPhone 8. Понимаете, мои родные, вот и квартиру точно так же. Но в состоянии осознанности ваши желания будут немножко иные. Они не будут как от жадности «хочу это, это, это и вот это». А вот это потому, что оно дорогое, а вот это потому, что оно у соседки, а вот это потому, что положено в этом возрасте иметь, ну, например, квартиру. У вас будут желания через состояние «зачем?». «Зачем я это хочу?», «Какое состояние я буду испытывать, когда я это получу?». То есть вот она осознанность, понимаете?» немножко другое вот если вы хотите получать желаемое если вы хотите получать жить в осознанности в потоке в состоянии счастья я вас приглашаю конечно же на наш курс исполнения желаний полный курс а перед этим вы можете под видео я размещу информацию о бесплатном совершенно курсе который вы можете начать проходить получить несколько видео и уже сделать какие-то хотя бы найти свои ошибки. Также великолепный курс Каля который уже нравится и уже успешно используют участники этого курса Каля -маля». это огромное количество техник, по-моему, там 17 техник, которые помогают исполнять желания, которые помогают трансформировать внутренние блоки, которые помогают вам работать с какими-то фобиями и так далее, и так далее. Полное описание курса и возможность приобрести со скидкой тоже будет под этим видео. Поэтому, мои родные, я желаю вам исполнения желаний. Викуль, я желаю тебе найти свою профессию, найти свою миссию, заниматься этим в удовольствии, испытывать состояние кайфа, драйва, счастья от того, что ты в данный момент занимаешься макияжем. И у тебя, поверь мне, откроются все из источники совершенно все когда вы начинаете просто заниматься любимым делом к вам начинают у вас начинают открываться источники дохода опять-таки в эту тему великолепный курс как найти эти источники дохода как найти эту тему как выйти на эту тему курс боже мой как он у меня называется у меня больше больше двухсот курсов это был курс активация денежного канала я тоже сейчас поищу ссылочку попрошу тех отдела разместить под этим видео потому что это опять-таки активация не через медитации не через ритуалы не через какие-то магические ситуевины этот курс который помогает вам найти ваше предназначение и миссию а это то от чего мы кайфуем просто сформировать это как в дело техники практики которые помогают начать все таки ежедневно на ежедневном на ежедневной основе делать эти те эти техники и выходить на уровень у меня некоторые девочки начали свой бизнес есть люди которые вели какой-то бизнес и через этот курс они осознали как но ну, они вышли на другой совершенно бизнес в другое направление и рады этому они осознали что занимались совершенно не тем поэтому я эти ссылочки для тех кто хочет действительно качественно проработать э, данные вопросы вам э, оставлю внизу пользуйтесь э, используйте занимайтесь получайте великолепные результаты и исполняйте ваши желания и конечно же живите яркой насыщенной счастливой жизнью а мы вам в этом максимально постараемся помочь с вами была елена дегурова ставьте лайк если это видео вам было полезно Делайте максимальный репост во все соцсети. Я уверена, что все ваши друзья, знакомые и даже недруги все хотят исполнять желания и ищут ответ на вопрос, как исполнить мое желание или почему они не исполняются. А я нежно вас обнимаю в комментариях, в чате, и я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. До новых встреч в новом видео.